Мужики, привет! В этом видео, кстати, извините, оно будет без монтажа, но, как я и говорил, не считаю нужным вставлять какой-то монтаж в OpenCase Counter-Strike Мы сегодня будем открывать с вами сувенирные контейнера Как я и обещал в прошлом ролике OpenCase, сегодня будут сувенирки И, в принципе, я думаю, уже можно убирать вот, собственно, веб-камеру, делать вот таким вот образом Поехали! У нас сегодня 50 с лишним э, сувенирных наборов. Это не все, а еще вот такие вот наборочки есть. Самое прикольное, что я хочу сегодня попробовать, по крайней мере, выпить, это АК-47 Золотая Арабеска. Э, сувенирная, соответственно. Наборов много, поэтому, ну, можно, в принципе, начинать. По наборам, что здесь есть? Даст вторые, в которых как раз эта Арабеска лежит. Аверпасс э, в ней лежит э, шедевр. Дальше можно выбрать э, Неотвратимую Угрозу. И еще наборчики с МК. Добро пожаловать в джунгли. Я предлагаю, в принципе, начать вот с этих наборов. Сувенирные я очень давно не открывал. Как они быстро открываются, даже что-то прямо как-то только нажал открыть, сразу открылось. И первый кейс на сегодня нам дает «Шрипотреп». В принципе, блин. О, я отвык от открытия кейсов в Counter-Strike. Просто один ширп пролетает, если в обычных кейсах тебе выпадает армейка, то тут ширп, я вообще про это забыл. Так, ладно, у нас уже полетели кейсы с э, калашом, блин, если сегодня будет один потреб, то будет вообще фигово. Ролик нифига не дешевый, один вот такой кейс стоит в районе 300-400 рублей, э, у нас их сегодня 50. Спасибо огромное спонсору, без которого это, этого ролика не было бы. Это сайт под названием WireRop. <ссылочка>, ссылочка на него будет находиться в прикрепе. Реально, ребятам, огромное спасибо, и также спасибо вам, что вы поддерживаете ролики лайком. Если блин, если армейка. не сложно, то перейдите, пожалуйста, по спонсору, он будет в прикрепе, и прокрутите барабан. У вас от сайта и от меня будет офигенно, эксклюзивно, я повторюсь, на данном канале промо, потому как 40% промо по оболнению они выдают только мне. То есть ты пополняешь там на двушку, да, получаешь 9800. То есть плюс 800 сразу не открывая кейс, сразу уже так прибыль фиксируешь. Это реально эксклюзивный канал, больше они такие промо никому не выдают, только мне получилось договориться. Поэтому 40% будет, и это не самое крутое, что вы получите. Блин, я думал, не, не ширп, ладно. А, потому как у вас еще и будет промокод на прокрут барабана, где можно день ну, рублей забрать. Просто прокрутишь, заберешь и офигенно. Поэтому, пожалуйста, этот барабан прокрутите, вы там а, как минимум можете ширп без а, эпа забрать сразу. То есть вы, вы выбиваете, выводите, и ничего закидывать никому не надо. У вас бы два прокрута, первый бесплатный за то, что Просто зайдите на сайт, второй по моему промику. Самое прикольное, что на ВД есть, это кейс за 10 миллионов, за 1 миллион рублей. Это самое крутое. Блин, просто ради этого, реально, мне прям было интересно, когда я увидел, перейти посмотреть, что такое существует. И также бесплатный кейс э, при депе от полумиллиона рублей. То есть... Мало того, что два платных за 10 и 1 лям, а, и еще бесплатный до полу рублей. Ну, то есть вообще сайт прям байтит, что типа, ну, ребят, посмотрите. Вот, поэтому wd спасибо. И реально, ребята поддерживают каждый мой open case, за что им огромное спасибо. Без них так много роликов по Counter-Strike на моем канале не было бы. То есть они реально хорошо платят и а, говорят, снимай, человек дальше. Поэтому ВД Огромный вам привет и большое спасибо. Спасибо за лютейшую просто поддержку этого контента. Вот. Ну, сайт реально крутой. Я даже вам сейчас покажу. Если вдруг... Ну, бах. А Насчет баха они... Не... Да, по-моему, бах как раз с ВДшки мы забрали. Вот, шедевр я не помню. Так, из-за интересного то, что я не продал и то, что у меня осталось. Не знаю, там были дорогие ножи. По-моему, все они продавались на стиме моем, потому что... Но не хотела их оставлять. А из того, что осталось АВП-шка, хладнокровный, страшат оттуда же. Ну, то есть, сайт реально выдает, и я его просто так рекомендовать бы не стал. Он реально крутой, плюс мы проверяли с аккаунта подписчика. Там подписчику с тайного кейса, на секундочку, ну, получается, с фейкака, да, моего, грубо говоря, ну, если аккаунт подписчика, выпало АВП-градиент. Аккаунт никто не знал, просто с тайного кейса по Апаградинт выпала. Поэтому, ребят, ссылка в прикрепе, промики там же, огромное спасибо за поддержку ВД и вам за то, что вы перейдете. Все, извините, что так долго о спонсоре проговорил, но просто реально без них не было бы вот, так много опенкейсов. Тем временем у нас все очень-очень плохо. И с этих шмоток еще э, крафты делать нельзя, поэтому я не знаю, пока даже ни одной армейки не выпало. Просто ширп, ширп, ширп. А, о каком тайном может идти речь Когда просто один шрепа-три дропается Ну это жесть, ребят Это просто ужас Ну типа можно вот такой коллаж, да, выбить Ну, на превью сейчас так Какие обычно у меня, знаешь, превью Но, блин, реально хотелось бы вот такой коллаж забрать блин, он бы еще сувенирный был было бы вкусно Или хотя бы Юмпи Градиент Он в районе 4000, правда, сейчас стоит Ну ладно но, окей, будем надеяться на к 47 Вау, это калаш! Как круто! Очень похоже на калаш. Эм, все очень плохо идет. Ну, либо типа эмку шедевр сувенирную. Кстати, очень крутая эмка. Эмка шедевр это одна из лучших эмок, на мой взгляд, в Гроза. Хочется плакать. Просто сувенирные кейсы это самое... Конечно же пролетел юспик. Вот, конечно, этот юспик просто пролетел. А, Это жесть. Это просто жесть. Напомню, кстати, что ножи, пушки тайного качества с Counter-Strike мне не выпадали уже очень давно. Очень давно. И, видимо, сегодня эта ситуация не изменится. И это за нос, мужики! Я не знаю, сколько оно стоит. 37-33... Глок, а, ночь, сувенир, да, посмотрим цену. Я уверен, что это нифига недорого, но мне интересно. Типа это Вау! Это, кстати, почти окупки, кейс. Это 62 рубля. Блин, а, какая же это жесть! Вот юспик, да? Оранжевый анолис. Анолис, анолис. Некрасивый юсп, абсолютно. Мне он не нравится. Но денег, я думаю, он стоит. Хотя бы юспик сегодня получить. Ну, кстати, ладно, нам больше не падает ширп, теперь нам падает промка. Пойдет. Хочется калаш? Вот сувенирок вообще ни разу ничего угодного не выпадало, хочу эти эмоции испытать. Пожалуйста, давай в позе орла все-таки попробуем. Так, главное, чтобы запись шла, я это с какой-то периодичностью проверяю. Ой, мужики, блин, поддержите лайком, пожалуйста, ролик. Это просто, это... Давай, поза орла, счастья, здоровья, успехов, заносов, калашей. Это просто слив денег. Давай еще раз, подожди, в нормальный. Давай глаза сейчас закроем, и калаш выпадет, чекай. Давай, позорла орла, счастье, калашей. Давай, золотая арабеска, давай, пожалуйста, прям сейчас долетает и выпадает. Нет, к сожалению. А давай мы пару кейсов. Хотя, наверное, мы не в том положении, чтобы открывать фастом. Блин, а почему видно? Стой, а как сделать, чтобы не было видно? Блин, к сожалению, видно. Ладно, не будем фастом открывать. Просто когда я открывал обычные коробки... Там не было, видно, что выпадает. И типа в конце open case, ты такой смотришь, и там армейка. Ничего удивительного, знаешь. Ну вот, кстати, только что, да, ты, наверное, уже видел open с Браво на, мо на моем канале. В заключительном Браво-кейсе мне выпало ВП графит. Прям с крайнего кейса. Графит же, да, по-моему, называется. Я сейчас даже ее покажу. Неплохо, кстати, спасибо, промка выпала. А, смотри. Так. Я ее не продавал, она у меня... Сейчас найдем. Сейчас Вот, АВП графит. Здесь уже мы делали контракт, и это реально было приятно. Вот сейчас бы тогда, прикинь, калаш просто с заключительного кейса. Выпадает калаш. Аук, аук, аук, аук, который а, также не стоит абсолютно ничего. Мне интересно. Он немного поношенный. Там просто цена не о чемная, скорее всего, будет. Ну да, это 5 рублей. 300 рублей стоит кейс Какой же это просто Это слив, я не знаю, всего, наверное Чего только можно У меня почему-то было ощущение, что мне с этих кейсов Хоть что-то выпадет Но на калаш надеется, Это уже так, Это очень глупо Не знаю Это, это нереально Хотя бы жало смерти или юмпик. Кстати, жало смерти тоже офигенная SSG. Пожалуйста, хотя бы ее. Ну вот реально. Ну не коллажда жало смерти, но... Ну какая красота, да, все-таки маячит на горизонте? Это будет джекпот из э, ширпотреба, однако. У нас поехал кейс с эмочкой. Блин, эмочка, конечно, тоже. Вот, смотри, да? Если под конец я делаю, типа, ну вот, она чуть покрутится, вот так, оп. И не видно, что падает. Давай так мне несколько кейсов откроем. Ну, типа, а прикинь, там будет три эмки Мне просто реально интересно Типа, оп, и три эмочки сейчас будет. Мы же с тобой вообще удивимся очень сильно, да? Ладно, все, больше так не буду делать Потому что кейсы с эмкой очень быстро улетают Такими, такими темпами Блин, а нет, а прикинь, реально там лежит эмка Это самое крутое, то есть, когда у тебя уже не остается надежды Абсолютно ни на какой кейс У тебя в конце просто Ты смотришь и такой И там тоже шимп, и ничего не изменилось Блин, ну у нас с тобой осталось по факту Вообще немного этих сувенирных кейсов Они очень быстро открываются И дроп с них стоит ровно 0 рублей Да, у нас осталось Я тебе сейчас скажу три Сувенирных кейса 2 Даста и один Вертига, собственно Пусть это будет Мка Я отвернусь, это будет Мка Давай, Мочка И там Мка Ну ладно, неплохо, Юмпик Юмпик механизм, мужики, ролик просто слит, слит абсолютно в ноль, без а, какого-то просвета, видимого на окуп, аук пролетел, конечно же, это, я не знаю, это, наверное, я не открывал сувенирные кейсы особо на этом канале, я больше этим не буду заниматься, это вообще не самая хорошая идея, которая посещала меня, ну нет, мужики, это жесть, а, и у нас, насколько вы помните, мы открывали кейсы фастом, да, потихоньку, и с них тоже ничего не выпало. Что с этим мне теперь всем делать? <свы> ну это жесть. Нет, это жесть. Давай с графитой сейчас зафигачим крафт. Слушай, а может реально сделать контент? Я, я, я не буду голословным, да, не буду прям говорить, что я его сейчас сделаю. Просто посмотрим. Что можно выбить с этой всей истории? Двойственность не хочу. Допустим, Redline. Короче, если я сделаю... Во-первых, у меня P2000 с редким флотом. Смотри. Либо нам выпадает хамелеон отсюда. Но нет, это, это, очень, это очень глупый контракт, наверное. Типа, выпадет какой-нибудь револьвер? Или, опять же, коалиция? Не, я не буду этим заниматься, честно. Хотелось, но окей. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Блин, я понимаю, что ничего не выпало, но, тем не менее, ребят, на ролик потрачены деньги спонсора, слава богу. Ну, такой получился видос. Сувенирные кейсы всегда хотел открыть, и... Больше не хочу, и вам не советую вообще. Не надо их открывать, они не окупаются. Если хотите открыть в кэске, открывайте обычные кейсы. Ну, это просто жесть. Если с ними ничего нельзя сделать абсолютно. Типа, поскрести наклейку можно. Ну, это, это просто жесть, ребят. Я не знаю, я их сейчас засуну в контейнеры, пусть они там лежат в хранилище. Всем спасибо, это был человек. Я честно, за сегодняшний open case. Не особо расстроен, типа потрачены деньги. Ну, типа 50-55к где-то. Во всяком случае, у нас появился вп графит появилась э, как разная линия. В принципе на этом все остальные ширп я минуснулся где-то на 40 40 40 тысяч рублей примерно всем спасибо это был стас окей, okay, человек увидимся в новых роликах немного расстроен но ничего страшного всем пока